Всем доброго времени суток, хотел небольшой обзор сделать по травматическому пистолету Лидер ТТ Обзор в той части, почему его нельзя покупать и почему он рано или поздно выйдет из строя а выйдет он из строя 100% почему это, можно сказать, мертвый пистолет и хотя это как-то заводская переделка из боевого пистолета, что сейчас запрещено законом, сейчас ну, переделки с боевых завода не делают но это его не спасает из-за его неудачное решение по остановке и возврату затворной рамы То есть, так как принцип, естественно, отличается от травматического, от работы затворной рамы и возврата боевого То большой, как сказать, большой проблемой становится остановка затворной рамы При выстреле у нас затворная рама... Ну, он в разумном состоянии, конечно, затворная рама у нас отходит назад и держится за счет вот этой вот направляющей втулки. То есть при ударе об, об, об части ствола, который у нас закреплен, у нас затворная рама останавливается. При этом вся энергия удара, вся энергия удара держится на вот этой вот направляющей втулке, ну, маске или как восьмерки называют. Вот, и вот эта пружина, которая сжимается, которая находится, ну, вот, вот здесь вот, она в принципе ну, не спасает, наверное, как, какой-то процентом она берет на себя гашение удара. Но основная, при, при таком мощном выстреле, да, если вот вы стреляли, вы понимаете, какой идет мощный выстрел, то, то весь удар приходится на вот эту вот э, втулку, которая, ударяясь э, на своих вот этих двух маленьких, э, как сказать, пазах, Останавливает затворную раму и обратно, и, ну и пружина возвращает ее обратно. Вот, а в чем в чем минус этого и в принципе в, в чем, почему пистолет вообще не может быть, быть как-то, ну, работоспособным. А, так как вот эта направляющая втулка держится всего на затворной раме на двух вот этих вот пазах. Которые со временем изнашиваются, а ну вот как у меня, например, там вот, вообще идет трещь, трещь, треснул металл. Вот, потому что остановить а, эту, ну, как бы такую энергию вот этими двумя металлическими пазиками ну, невозможно. Через какое-то время все приходит в негодность. А на самой затворной раме, так, раме также есть вот два паза. Это вот, вот один здесь вот у нас идет, а да, второй, соответственно... Ну, с, с, с противоположной стороны. Естественно, при э, многократных там, да, выстрелах каких-то, э, там, не знаю, ну, захотите его в Тире или где-то на природе пострелять, или ну, в разрешенных местах, да, э, При этих выстрелах у вас будет от удара раздуваться сама э, вот затворная рама. Какие-то микроны, конечно, ну, тут сталь серьезная, да. Э, ну, по каким-то микронам она будет раздуваться. Вся вот эта часть будет разнашиваться, ну, из, изменяться потому что остановить затворную раму, грубо говоря, вот на вот этими двумя маленькими пазиками, ну, не знаю, ну, не знаю кто это придумал, это в принципе невозможно. То есть, то есть, при при при выстреле, при выстреле у нас она откатывается. Здесь у нас вот стоит наша Наша направляющая втулка И, при, и откатывается обратно то есть, то есть, если бы, может быть, держалась вот за, за счет вот этой части бы Удар, да, приходился не на, не на направляющую втулку А если бы она как-то доходила до корпуса До крепления, ну, начала ствола И ударялась бы от этого Ну, разнашивалась, ну, об эту часть разнашивалась но, ну, возможно, бы он прослужил дольше Сейчас происходит так, что вот, вся Вся энергия остановки, она вот просто вот на, на этих двух пазиках. И при ударе он ударяется. Соответственно, рама у нас пытается отъехать назад, потому что у нее еще, вот, еще, еще где-то пол сантиметра запаса. То есть э, втулка останавливается, а рама пытается проскочить дальше до того, чтобы э, ну, где-то остановиться. То есть... Э, и она все время разбивает, и сама рама разбивает, и саму направляющую втулку, ну нашу восьмерку. вот В какой-то момент у вас просто произойдет так, что эта втулка эта выскочит да, из затворной рамы. Затворная рама у вас повиснет, вот как у меня на видео. Повиснет ну, вот, вот так вот, вылетев из крепления. А, соответственно... Втулка, выскочив из затворной рамы, улетит вместе с пружиной. Ну, если пойдет вы найдете. Но это, в принципе, не важно. Это просто, ну, как сказать, мертвый пистолет, и он, он вам он не нужен для самообороны. Может быть, если вам его кто-то там бесплатно отдал или подарил, и вы его перерегистрировали на себя, ну, постреляйте, по, ну, посмотрите, что... Ну, как, может быть, как он работает ну, до того момента. То есть использовать Помимо того, что у него там перекосы, проблемы с этими с патронами, они застревают. Иногда бывает и у ткани постоянно, не вне зависимости, что у вас там идет. Фортуна, там Барнау, как-то техкрим, да. Эти все патроны, в принципе, не сильно важны. Суть его в том, что для самообороны он, он не годится. И через там, не знаю, сколько, насколько он рассчитан на таком сотни выстрелов. Может меньше, может больше. Зависит от, от того, наверное, как... Ну, не знаю, как ему просто, наверное, как ему повезло. Вот. А с учетом того, что новых пистолетов нет, они сейчас все бы ушные, то я вам его просто ну, не советую покупать, потому что, ну это, сказать, ну, это, просто мертвое изделие. И потом будет геморрой его утилизация, вот с чем я столкнулся, ну, точнее предстоит столкнуться, что чтобы утилизировать, там тоже надо, что все эти части были присутствовали, или там. Ну, как-то писать, видимо, надо объяснить, почему, куда это все улетело, если это у вас где-то там разлетится. Вот. Плюс при последнем выстреле, ну, вот сейчас я вставлю. боек при последнем выстрелах, ну, я все равно уже на утилизации его безбожно, так сказать, можно сказать, стрелял, вот, ну, как, как, как просто. То боек просто при отъезде затворной рамы, он вот этот металл на, на раме, он просто, ну, как сказать, просто при таком мощном ударе, просто часть металла уже треснула. То есть, ну, хоть это и боевой пистолет, да, который рассчитан на серьезные нагрузки, но настолько неудачное решение, что просто, ну, как сказать, сталь не выдерживать таких нагрузок, что просто при выстреле такой происходит удар. Ну, удар именно именно на, на эту часть, соответственно, что затвор отлетает и бойком ударяет собой -то. Ну, вот, все, что хотел сказать, что этот пистолет э, ну, ну, не нужно покупать, потому что потом вы будете через какое-то время думать, как от него избавиться. Все, благодарю за внимание.